Потребительская корзина — это совокупность товаров и услуг, которая необходима нам для удовлетворения базовых потребностей. Рассчитывается потребительская корзина сроком на год. В набор включены товары и услуги массового потребительского спроса, то есть еда, одежда, медицинские услуги, а также отдельные товары и услуги, которые не относятся к первоочередным нуждам, например, легковые автомобили, деликатесные продукты и так далее. При этом товары и услуги, приобретаемые с целью накопления или инвестиций, не включаются в потребительский набор. Например, жилье, земля, антиквариат и другие. Так, потребительская корзина в Украине, по которой определяют уровень потребительской инфляции, состоит из 335 товаров и услуг. Преимущественно это еда и напитки, 132 наименования, а также одежда и обувь, 57 наименований. Несмотря на то, что закон Украины о прожиточном минимуме предполагает пересмотр потребительской корзины не реже, чем раз в пять лет, потребительский набор украинца не менялся уже 16 лет. Среднегодовой норматив потребления пищи и обновления гардероба описан в постановлении Кабмина номер 656 от 2000 года. Так, взрослому человеку за год предлагают кушать 3,5 килограмма твердого сыра и 7 килограмм свежей рыбы, но при этом 95 килограмм картошки. Одну пару зимней обуви носить 5 лет. Женский гардероб целесообразно сформировать из двух платьев. Одно хлопковое носить 3 года, другое с добавлением синтетики все 5 лет. Сотрудники Института стратегических исследований отмечают, утвержденный правительством перечень продуктов питания не соответствует нормам, определенным Министерством здравоохранения Украины. Расхождение почти по каждой группе товаров, но наибольшая разница в группе молока и молочных продуктов. Норматив занижен на 60%. По растительному маслу занижен почти наполовину. Зато хлеба и хлебобулочных изделий в потребительской корзине на 20% больше, чем нужно среднестатистическому украинцу. При этом раздел «Непродовольственных товаров и услуг» не учитывает современные жизненно необходимые расходы такие как аренда жилья, расходы на образование, отдых и коммуникации. В Минэкономике прислушались и решили обновить состав потребительской корзины. Соответствующее постановление с весны лежит на утверждении у Кабмина. Правда, по данным прессы, новая потребительская корзина не намного лучше старой. Например, здесь уже заложена покупка мобильного. Правда, срок пользования поражает – 25 лет. На сегодня у нас все, а просто банком желает принимать только правильные финансовые решения.